готовили новую группу наших выпускников по мануальной терапии да и награждается Кавельхин алексей юрьевич э -э так э прошел обучение в трассе дисциплинам анатомия человека воздействия на кусосвешенный аппарат мануальная коррекция позвонков таза головы рок ног ног и так далее и присуждена квалификация специалист по мануальным практикам громко звучит Терпи получаем, дорогой, <связь> Но это еще не все. У нас есть клятва почти Гиппократа. Надо ее зачитать. Вот сюда возлагаешь руку на золотую длань мастера. Я, Кавеликин Алексей Юрьевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик, альфа-топ, будут приносить так. такую пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины. Не навреди. Так что моя мануальная водитель будет теперь оказывать только мвочебательское действие целебный эффект во имя спасения и всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. Благодарю всю нашу группу. А теперь все, Включается.